Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас опять распаковочка, как вы уже поняли, спиннера. Здесь должен быть спинер розового цвета. Я заказывал для своей сестры, которая софитушка-потушка. Ссылочку на ее канал могу оставить в описании, если кому-то интересно. И давайте уже смотреть. В принципе, что по упаковочке сказать, немножко как-то для спиннера, очень легко оно упаковано. Не знаю, надеюсь, все будет со спинером нормально, а то как-то так оно не сильно многообещающе. Так, отрежем. Софейка сказала, что можно не отрезать, но я отрежу Потому что... Итак, вот он наш долгожданный спинер. Вот Так, made in China Тут больше, ну как всегда, ничего нету Вот стандартная коробочка Итак, давайте переворачиваем его на другую сторону Вот он наш розовый спиннер Динамиками, да, динамиком вот он и он должен, по сути, светиться. Давайте же открывать, мне аж интересно. Это вот та посылка, которую я ждал и хотел подарить своей сестричке. Так, а вот я понять не могу, почему здесь в комплекте нет USB кабеля. Китайцы, как я буду сдержать этот спиннер, расскажите мне, пожалуйста. Или он, небось, там на батарейках пришел? Ну, вот, кстати, да, обидно. Почему нету шнура? Где шнур? Ладно. Надеюсь, он тут хоть есть где-то. Вот, да, вот он. Выход под зарядку. Слава богу, хоть это есть. Так, ну, в принципе, микро-USB. Так. Спиннер уже, конечно, не в моде. Поэтому они подешевели. Ну, как-то так... Какой-то он сильно легкий. Как-то он... Ну, в руке... Я много спиннеров держал, и они все более тяжелые. Но этот почему-то... Ну, сильно легкий. Мне кажется, это как-то... Неправильно. Так, а где включать? А, вот включение. Итак, посмотрим будет ли он... О! Светится, видите, да? О! Сейчас китайцам какой-то будет хрень, какая-то Вот так вот выглядит спиннер. Ну, честно говоря, что-то он крутится, как-то так дрожит немножечко в руке так. Ну, а так, в принципе, нормально. Светится, отлично. Сейчас я попробую выключить свет и... Ощутите полноту его свечения. Итак, вот, я выключу свет. И вы можете видеть, что он вот такой вот, прям вот. Вот на, на видео он не сильно блимает, а вот э, в реальности он прям так, ну, блики хорошие. Вот наша спиння, вот так он светится у нас в темноте. Но вот в реальности он еще круче, чем на видео. Это, конечно, передать трудно. Ни, ни, люб, никакая камера не передаст то ощущение, которое я сейчас ощущаю. Это надо видеть живую и, собственно, покупать. Как это я сделал? Итак, первый параметр, который меня интересовал, свечение мы проверили. Итак, давайте же смотреть Bluetooth динамик. Работает ли он вообще или нет? Сейчас я заново включу, собственно говоря, свет. Хо поля. Итак, ну что ж, давайте смотреть, как он работает в качестве Bluetooth динамика. Сейчас я перешел в фоновую видеозапись, кто не знает, что это такое, э, объясню. Существует специальная программа для того, чтобы записывать фоновые видеозаписи. Чем сейчас я и занимаюсь? Может быть, картинка будет не очень такой, как было до этого, но... Что ж поделать, у меня нет другого девайса, который бы по Bluetooth мог э, с ним сопрягаться. Итак, открываем Bluetooth, включаем, смотрим... Ну, он как-то сильно легкий, но ну, это я очень боюсь. Д О, так, что, что, что есть у нас? О, вот так, да, Q99. Итак, давайте подключать. Собственно, вот, сопряжение пошло. О, вот, китаец у нас уже говорит, что вот все, сопряжение пошло. Давайте подключим какую-нибудь там музычку интересненькую. Может, поп ну, популярненькую сейчас за запустим. Так. Да. Счистим площадку танцов. Ох, да. Блин, боюсь, он такой пластиковый весь. Мне это, конечно, не нравится. Он один раз упадет и все. И ему просто конец будет. Так, давайте-ка. Так. Чтобы нам такое включить интересное. Сейчас, сейчас, сейчас. Какое-нибудь что-то желательно без авторского права, но и чтобы офигенное было. Так. Сразу настрою громкость. Чтобы не сильно громко оно было. А, ну вот за песня. О, пошло. Слышите? Ну, динамик какой-то такой... Это может не сильно не всю громкость? Но ну, это вот почти максимальная. Может, песня такая, ну, как Bluetooth динамика, даже не вибрирует, ничего не это. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, ну, обычный динамик. В принципе, больше от него требовать нельзя. О, а когда крутишь, он круче. Класс, мне нравится, я доволен. Когда, когда вот крутишь, эффект вентилятора появляется. Класс. Круто, мне, вот, мне очень сильно нравится, офигеть. Жалко, конечно, что он еще и пластмассовый, но если был бы он металлический, мне кажется, он бы стоил дороже, чем стоит он сейчас, где я покупал. Ну, в принципе, я доволен. Послушаем еще пару треков. О, вот это моя любимая. Я думаю, многие знают этот трек. Ну, кто смотрит ложку, те знает. В принципе, классно. Ого. Орет хорошо. Это вот половина сейчас. Но вот реально эффект вентилятора. Но хотя крутится он не очень долго, я скажу. Сразу. Но в принципе как Bluetooth динамик его портативно использовать можно. Попробуем сделать чуть погромче. Класс. Дискотека. Сейчас я выключу. Свет, и будет дискотека. Ну что ж, погнали. Дискач. Это реально крутой портативный mp 3 Боже, мне слов нету. Офигенная штука. Мне нравится. Вот, блин, советую всем. А еще пару треков включим в принципе для любопытства вот еще есть такая моя любимая часто вы наверное наблюдали на моем канале этот аудио по звучанию конечно есть. классно класс Офигеть, все будут завидовать, честное слово. Интересно, долго ли он так протянет? Попробуем его зарядить как-нибудь. На это уже будет не в этом видеоролике. Точно. Короче, думаю, на этом дискотеку я заканчиваю. В принципе, спиннер очень крутой. Мне он понравился. Если вам он должен понравиться, то ты обязательно поставь лайк. Подпишись на мой канал, если ты каким-то случайным образом не был до этого подписан. И смотри следующие обзоры на всякие разные товары сайта AliExpress И не только. Так что переходи скорее на мой канал. Подписывайся, ставь... Нет, колокольчик нажимай. И ты будешь узнавать о каких вещах я делаю обзоры. Всем большой пока.